Настройся на волну денег. Это древний цифровой код Янтра Денег. повторяю 77 раз 77 дней. Смотри, слушай и процветай. 7753191 7753191 7753191 7753191 Семь семь пять три один девять один. Семь семь петри один девять один. Семь семь пять три один девять один. Семь семь пять три один девять один. Семь семь пять три один девять один. Семь семь пятьри один девять один. Семь семь пятьри один девять один. Семь семь пять три один девять один. Семь семь петри один девять один. Семь семь петри один девять один. Семь семь петри один девять один. Семь семь пять три.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 Семь семь пять три один один. Семь три один девять три один один. 77 семь три один один. Семь три один один. Семь три один. один Семь три один. три один. Семь три Семь три один. Семь один Семь, пять, три, один, девять, один. Семь семь Петри один девять один. Семь Петри один один. Петри один 77 Петри один 77 Петри один 77 Петри один 77 Петри один 77 Петри один Семь Петри Семь Петри один один. Семь Петри один 77 один Петри. Один девять один. Семь семь пять три один девять один. Семь семь пять три один девять один. Семь семь пять три один девять один. Семь семь пять три один девять один. Семь семь три один один. Семь семь три один один. Семь семь три один один. Семь три один один. Семь три. Один один. Семь семь три один один. Семь три один один. Семь семь пять Один